Всем привет! Рад видеть вас на своем канале. Ну что, новая серия. Новая серия у нас начнется с того, что сейчас у меня на покраске будет Мерседес Е-класса. В простонародье просто лопаты. И на данный момент я буду сейчас делать ему крылья. Ну как делать? Сейчас я вам покажу для начала вообще, что с ними происходит, что с ними будем делать. Работы предстоит много, так что всем приятного просмотра. Итак. Вот такие вот крылышки у нас в работе, достаточно хорошо поднившие вот Здесь видно, когда этого их еще красили, подтеки, Такие вот арочки. Низ это вот одно крыло. Сейчас я вам покажу. Вот это вот все надо вычищать. Убирать. Почему? Потому что все повздулось. Везде, где пузырь, это, ребятки, ржавчина. Вот, допустим, пузырь. Можно смело проковыривать его. Вот так вот это все выглядит. Но это крыло еще более-менее. На этом крыле э, сделали уже вставку, потому что здесь было полностью отгнившее все. Также все крыло повздулось. Здесь есть такой неприятный момент с отверстием. А, здесь надо будет все хорошо подрасчистить. Смотри, кстати, крылья уже почищены, обработаны преобразователем ржавчины. Сейчас будем почищать вот эти все места под эпоксидку. Здесь мы закроем эпоксидкой. А, вот еще что у нас. Лоп, Лопнула шпакля. Тоже будем все расчищать убирать. Не знаю, почему положили универсальную шпаклевку, хотя нужно было здесь сложить эпоксидную. Вот. Также парочка. Но ну, здесь еще много пузырей на самом крыле. То это крыло не было никак обработано. вот На этом крыле э, еще была какая-никакая обработка, что предотвратило коррозию не полностью, конечно, но предотвратила внутренней части. После покраски с внутренней части крылья будет полностью обрабатываться. И да, ребятки, перед самым началом работы, а перед тем, как приступить к зачистке и всему остальному, я всегда беру 146 растворитель и ветошь. Протираю все от жирных, битумных пятен и различных загрязнений. Болгарку, зачистной лепестковый диск. И счищаем всю ржавчину с ремонтируемого элемента. Ну вот, ребятки, крылышко у нас подзащищено. Вот так вот все это выглядит. Здесь снималась вся ржа. Машинку орбитальную, 120-й абразив, без мягкой подложки. И расшлифовываем, так сказать, разглаживаем грани под шпаклевание. Расчистил я уже, чтобы был более плавный переход на всех жучках. Теперь берем пистолет все это хорошо обдуваем и обезжириваем. Итак, обезжириватель полностью у нас уже испарился. Берем преобразователь ржавчины в грунт с цинком, хорошенечко его перемешиваем. наносим с двух сторон Теперь ждем как в инструкции полчаса чтобы преобразователь у нас поработал А здесь у нас почему-то предыдущий мастер решил положить толстый слой универсальной шпаклевки Как видите, здесь везде она полопалась дала трещину Вот такие вот зазоры между ладками, там с той стороны варена латка ну, а тут мы берем лепестковый круг и начинаем все это дело вычищать. Но сначала включим болгарку в розетку. Ну вот, ребятки, добрался я до металла. Посмотрите, какой слой шпакли на фоне нашего российского рубля. Просто проваливается и уходит. Зачем? Можно же было положить шпаклю с стекловолокном и избежать всего вот этого вот растрескивания. Ну, что есть, что есть. Ну вот, крылышко подготовлено. Обработало преобразователем. Здесь в итоге решилось, что оказывается будет проще приварить просто новую латку. И все будет хорошо. Большой, большой привет тем ремонтникам, которые это делали. Итак, ребятки, уже подготовил шпаклевку со стекловолокном для нанесения. Смотрите, на любой шпаклевке будет у вас написано, какое соотношение отвердителя с шпаклевкой. Вот видите, 2-3%. То есть, кто не знает, как примерно вышли. Я уже примерно на глаз понимаю, сколько нужно. Начинаем делить шпаклевку. 50%. 25%. Двенадцать с половиной процентов. Дальше. Вот это делаем. Ну, сделано двенадцать процентов. Шесть процентов. Три процента. Вот такую вот капельку нам нужно добавить на всю вот эту вот шпаклевку отвердителя. Вот. Все, отвердитель добавили. Теперь все это тщательно и хорошо перемешиваем. Шпаклевка стала все у нас однородной массы. Начинаем наносить на изделие. Протянули ее хорошо, чтобы ни воздуха по ни шпаклевке ничего не было. И идем дальше. Вот Я даже в этот раз, ребятки, многовато замешал. Но сейчас постараюсь успеть всю ее использовать. Но если начнет просыхать, что теперь? Придется выкинуть. Но лучше выкинуть, чем потом... Как правильно вам сказать, думать и говорить, вот лучше выкинул и жалеть об этом. Нет, не жалейте, ребят, лучше меньше замешать. Вот сейчас я замешал много. То есть я хоть и шпаклевал, там, ну, не особо много, но для меня шпаклевки этой многовато я замешал. переработать это все у нас идет на выброс теперь быстро-быстро моем шпателя пока они не начали у нас вставать ну вот ребятки здесь уже посохла шпакля нанес так скажем проявочный слой проявку сухую я не нашел долго искал просто брызнул в баллончик сверху на шпаклю теперь 120 наждачка брусочек и начинаем все это выравнивать Ребятки, смотрите, зачем была нанесена краска с баллончика. Ну, вообще должна быть проявка, но я нанес краску с баллончика. Видите поры? Я сейчас уже обезжирю, сейчас еще раз обезжирю перед шпаклеванием. Вот эти вот поры, без проявки и всего остального мы, мы бы не увидели просто. Контур вышкурен, Здесь все вышкурино. То есть, смысл проявки в том, чтобы когда мы вышкуриваем плоскость, вот у нас все, здесь плоскость есть, все хорошо Но есть такие крапинки Шпаклевки То есть она ну, все равно неравномерно ложится Сейчас ее просто еще раз обезжириваю Прохожу Сначала 220 наждачкой Потом я ее еще раз обезжириваю И уже универсальной шпаклевкой Довожу все это дело В остальном в принципе Все легло нормально Еще вот эту вот шишечку наверное, Немножко подзабью И будет все Алисбуд. Вот было небольшое техническое отверстие. Промазали эпоксидной смолой. И положили стеклоткань. Как это делать, можете перейти ко мне на канал и посмотреть видео. Я там делал Nissan Almera синего цвета. Там все подробно рассказывал, как что делать. И Toyota Corolla я там тоже Работал с эпоксидной смолой. Вот заехал сам Меркадес. Опа, какие пружинки-то без всего интересные. Ну, как обычно тут ничего не откручивалось, пришлось высверливать. И так, и вот тут. Радости здесь, здесь вот такое? интересное ну, здесь короче как обычно все в обычных местах Но, удивление сверху везде все в норме сейчас тоже зачищаем вспоклеем и ну что ребятки крылышки почти полностью готовы вот здесь мне показала проявочка что нужно еще немножко поддобавить и вот в этом вот месте и вот здесь чуть-чуть также немножко нужно подкинуть вот тут а это крыло все уже полностью готово к грунтованию. Осталось только перетереть. То есть шпаклевкой работы можно сказать, закончено. Так что сейчас подшпаклевываю, потом полностью все перетираю по 320 наждачку на мягком круге. И, в принципе, все уже будет готово к грунтованию. О, все, немножко подшпаклевал. Здесь на ребрышко побольше накидал, чтобы поострее кант вывести. А вот он тот самый Маросаде. Вот здесь еще можно будет покрасить вот эти вот дверные верхушки, так скажем, рамки стоечку с этой стороны. Капот, по капоту здесь вот, эти вот рыжики, скольчики на клыках. Здесь вот тоже шпаклевку подлопнуло немного. Вот. И вот эту вот сторону. Вот здесь получается. Машину вскрывали. И все. Покоцали, так скажем, поюзали. Вот. Автомобиль, кстати, полностью переварен. Обработан. Здесь, как правильно сказать, заднего таза практически вообще не было. Это все выгибалось вручную. У меня есть сосед, который очень хороший сварщик и ты выгибал делал также здесь полностью проварено и обработано днище автомобиля каждый элемент не попался а подгонялся человек вручную вот порог Но они под накладкой будут вот эта часть новая вот эта часть тоже новая и перед тоже вся часть новая также по нему Здесь все полностью проварено. Проварено и обработано. Также все аналогично с другой стороны. И по багажнику. Сейчас вам покажу. Ну тут особо ничего не увидишь. Но тоже все подгонялось, вываривалось. По большей части, где крашено, там новый элемент, можно сказать. Также начали подготавливать багажник. Вот эту часть тоже подпереварим. Также здесь все ржье позачищали. Круг замка. В общем, выглядит все теперь как-то так. И готовится к покраске. Итак, ребятки, перед грунтованием акриловым грунтом я эпоксидным грунтом прохожу весь открытый дам. Тут жирные слои не нужны. Легким слоем просто припыляем и все. Слоя будем наносить уже непосредственно акриловым грунтом, который я сейчас пойду замешивать, пока эпоксидный грунт у нас подсыхает. Ну, тут как бы дальше снимать не стал, потому что все равно камеру жалко. Все загрунтовано, прогрунтовано. Вот багажничек был весь зачищен. Здесь кусок был переварен. Что-то я уже забыл, не помню, снимал или не снимал. Вот как-то так это выглядит. Сейчас еще чуть подсохнет, здесь уже нанес типа проявочку. Так что вышпуриваем и можно будет грунтовать. Ну вот и крышка багажника загрунтована уже два слоя. Сейчас еще третий кинем и будет нормально. Все-таки сегодня успели кинуть грунт. Так, начался уже следующий день. Пока был на работе, Пашка двери все поскидывал. Вот, так скажем, будет здесь фронт работ по стойкам. Здесь непонятно почему, просто так сделали, даже не закрашивали, ничего. Крышу поверху, крыша будет краситься, переход. И капот, капот все уже растворителем обезжирил, отмыли, По капоту будем делать где значок, вот такие вот моменты, вот моменты здесь шишка такая, это будет ее скорее всего позабить молоточком туда немного, и самое такое это плыки, вот. Ну что, можно приступать к зачистке? Ребят, теперь вот здесь вот у нас была шишка. Берем ключик, кругленькую головочку. И аккуратненько. Все, теперь подтопили это место. Все, оно может ходить ровно, есть небольшая углубленность которую мы перешпаклюем. Что, ребятки здесь сейчас обезжириваем уже готово супер шпаклевания крышу также расшкурили подготовили для шпаклевания так а здесь получается мы шпаклевали все и все обработано преобразователем ржавчины здесь вот такие вот моменты здесь надо будет кидать стекловолокно здесь тоже надо будет стекловолокном кидать. здесь сейчас преобразователь проработает Обычно универсально, потому что не особо сильно большие, не особо сильно глубокие ямы. Здесь тоже все в Вот Как минимум полчаса он сейчас работает. И можем здесь тоже обезжиривать, начинать шеплевать. А пока перейдем к крыше и к капоту. Ну, вот уже автомобиль находится здесь, на этапе оклейки. После оклейки сразу включен, будем уже грунтовать автомобиль. Ну, вот, оклеили автомобиль под грунтовку, что без острых кантиков, все под отворот. Крыша тоже грунтуется под отворотик. Здесь небольшой отворотик. Здесь, ну, везде, в общем, этот ворот. Ну, грунтоваться, допустим, здесь грунтоваться не будет, но все равно все укрыто, чтобы было все по фуншую. Как-то так. Сейчас все обезжириваем хорошо. Проходим голый металл, чистый эпоксидным грунтом. И потом акриловым все это дело перекрываем. Ну вот, все обезжирено. Проходу с эпоксидным грунтом, просто с обычного баллончика. Перекрываю голый металл везде то что протерто до металла и еще как здесь на капоте маленьким тоненьким слоем просто без фанатизма и сейчас пока он подсыхает мешаем акриловый грунт и все перегрунтовываем так, на ну эпоксидный грунт у нас подсох теперь наносим обычный акриловый грунт наполнитель Ну вот уже расклеенный, загрунтованный автомобильчик. Вот так вот все это получилось. Нету никаких острых контов, так сказать, тупых граней, или как их правильно назвать, оконтуриваний. Так вот все это выглядит. Так что я думаю, на этом серия будет заканчиваться. Но не забывайте подписаться на канал. Поставить лайк, если посмотрели это видео до конца. Да, даже если не до конца посмотрели, я думаю, заслуживают лайка. Так что, встретимся в новой серии.